Творческий человек – это отлично. Ты любишь получать удовольствие, когда у тебя классно все получилось, любишь? А ты любишь, когда я тебя дергаю каждые полчаса и говорю, что у нас, у клиента чего-то не понравилось, он хочет переделать? Но, честно говоря, меня это больше всего бесит. Ты хочешь, чтобы этого не было, чтобы каждый занимался своим делом. Ты будешь заниматься своим творчеством любимым, а я буду заниматься работой с клиентами, там, управлением проектами и так далее. Да, я хочу. Есть простой подход. Я буду тебя трогать только по утрам 5 минут. И раз в неделю еще там над час я не буду тебе звонить каждые 15 минут хочешь этого да называется системная работа это не ограничение это возможность для нас с тобой чтобы мы с тобой начали говорить на одном языке попробуем ну давай помните закон визуализация ясная картинка и ритм вот пока я не внедрил ясную картинку, визуализацию и ритм в компании по управлению разработкой, там дизайнеров было много, дизайнеры творили хаос в компании. Мы уже начали в скайпе прописывать конкретные задачки. Потом возвращаемся к планированию, начинаем в скайп пролистывать. Что там было в скайпе написано три листа назад, никто уже не помнит. В результате проекта не сделано. Пока мы на электронную доску с конкретными приоритетами выше-ниже не вытаскивали все задачи. Работа просто не шла. Когда дизайнеры увидели, что есть конкретная картинка, которую нужно делать, они сами обрадовались. А почему раньше не говорили, что так все просто будет? Мы понимаем теперь, что с нас требуют. У меня есть еще один пример. Мы внедряли в финансовом департаменте холдинга системную работу. Значит, Есть директор финансового департамента, подчиняется исполнительному директору ну, всего всей структуры. Это такой директор финансового департамента, ее хотели уволить, она пенсионер. Она 20 лет все выстраивала, а сейчас она пенсионера, уже скорость не та. Ее хотели уволить, мы внедрили системную работу, она теперь четко стала понимать, какие задачи ей исполнительный поставил. Ну, то есть там исполнительный не стоит. Какие задачи он ей поставил? Она четко понимает, что от нее ждут, она четко отписывает о результатах каждого проекта, который у нее в работе. Она обрадовалась. Она пенсионерка, стала пользоваться электронными инструментами только так. И стала своим сотрудникам это еще внедрять, потому что она говорит, мне теперь все понятно, я теперь понимаю, что ко мне больше вопросов лишних нет. Всем понятен результат моего труда. Приоритеты очень четко понятны. Теперь меня ни за что увольнять. Теперь я четко делаю то, за что мне платят».